Пошел пес прогуляться в лес. Друг откуда ни возьмись, стая волков. Окружили. Сейчас сжрут. Пес бросается на колени. Не жрите меня. Покажу тропы, пока там водит скотину на выпас. Волки. Ну покажи. Так они охотились пару лет, пока скотина не кончилась. Съели пса. Стоят волки перед холмиком и думают, что написать. Один говорит. Напишем от друзей. Как от друзей съели же, тогда от врагов, так долго жили вместе, охотились, написали от коллег. Подписывайтесь на наш канал, чтобы у нас не сикал энтузиазизм записывать новые смешные видосики. Телебонькайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых опубликованных видео. Жмакайте по заставке, чтобы посмотреть следующий смешной ролик.